Блин, записал видео, хотел записать видео. Короче, что-то слетело и запись не получилась. Придется все заново. Так, давайте о программах, о заработке на андроиде. У меня вот есть программы, которые можно заработать на установке приложений с PlayMarket. Так, это у нас первая программка, это AdlerUp, такая программочка. Тут у нас надо каждый час ловить задание. То бишь, открываете, где-то, вот, сейчас у нас 19.27, ну, 8 часов, да, в 20.00, надо открыть и нажать, где новое, вот, где новое задание, вот сюда нажимаете и ловите задание. Оно вот, появиться должно, и вот где-то в течение 30 секунд надо вот так нажимать, значит, сюда, на новое задание и обратно, вот так вот. Меня просто Я вот до этого писал видео, все это объяснил, все это показал, а видео само не записалось очень плохо. Так, здесь я уже подзаработал 97 рублей. И у меня есть активных 7 заданий, то, то бишь они у меня уже установлены, приложения. И надо, например, тут идет найти приложение по фразе. Открыть приложение открывается все через программу, через вот эту, через Adware App. дает, там установил, потом опять зашел в программу и через программу открыть. Потом открыть на приложение, вот тут написано на третий день, и оно закроется потом. Тут есть на второй, на третий, на седьмой день. Тоже вот такие есть сразу, которые закрываются. Значит, у нас вот история у меня. Вот они, которые все уже установлены, их очень много, тут у меня вот, 6 листов, 6 страниц, и все это установлены программы. Так, деньги выводятся, я выводил уже, так, история сейчас, Та -та -та -та -та -та. история выплат, вот у меня уже вот столько выплат, я недавно... Не, не, не и вот у меня на WebMoney, WebMoney, киви кошелек и на мобильный телефон. Вот все это выводится. Сейчас я маленько подкар... подкоплю. Это хочу подкопить где-то рублей 200 и потом вывести. Есть реферальная программа тоже тут. Давай подзагружайся. бишь ссылочка есть. Ссылочка будет на эту программу внизу под видео на там может на установку так на установку программа ну все будет написано и будет ссылочки все и, и, и, и, и, и, и, и. и все есть короче все почитайте что надо здесь. такое интересное и незамысловатое задание такое найти приложение в плеймаркете и установить и открыть и потом открыть еще, например, на второй, на третий или на седьмой день. Так, это насчет AdverApp. Дальше у нас идет AppTools тоже, тоже программка неплохая, но тут програ... это заданий очень мало надо тоже открывать. Бывает ни одного, бывает одно, бывает два. Ну, это очень редко. Тут я тоже заработал уже 30 рублей, у меня тоже тут несколько раз уже вывод был вот столько у меня уже заданий я программу установил тоже, тоже будет, тоже ссылочка будет внизу под видео загрузите, посмотрите прочитайте дальше дальше, дальше, дальше, дальше дальше у нас идет NeoApp вот тоже программа ну, тоже заданий не очень много и ловить их я не знаю как тут я заработал 20 рублей с этого с этой программы так история заработка у нас такая, такая, вывод вывод средств у меня был два раза на Яндекс деньги и на на на, на телефон так, дальше и еще у нас УПТОП Уп тут тоже я сейчас вот Блин, тоже заработал сейчас деньги Тут Были задания Несколько И я сделал вывод Он еще не пришел, я вывод сделал на мобильный телефон И, и еще жду Это еще я ни разу не выводил Как бы Посмотрим Тут у меня было 17 рублей Тут на, почему-то написано Hold 34 рубля В чем это э, Что это обозначает, я даже не знаю Но посмотрите Ну тут тоже Программ не много и программы они недорогие, вот рубля. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Следующая программа это к таргет. Это есть такая, такой сайт у нас на компьютере. Это идет задание на соцсетях. Тоже вот у меня уже 207 рублей. Я заработал. Нажимаем скачиваем, нажимаем на заработок и тут должно задание быть. И обновляется. Но у меня приходит сообщение. Сообщение приходит, что задание появилось. Я вот блин тоже вот перед этим видео пытался записать. У меня вот были они. Приходило сообщение и я открывал и выполнял задание. Здесь пока еще нет. Очень плохо. Так, так бы сейчас появилось, я вам показал бы. Так, какие у нас соцсети есть? Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Ютуб, Google, Плюс, Одноклассники. Все, все соцсети популярные и все задания есть. Так, тут... тут я делал вывод уже, вывод средств я уже производил, как бы вывод идет. Вывод... Вот у меня по 50 рублей, 25, почти 30 рублей. Вывод у нас идет на мобильный телефон, на WebMoney, на Яндекс.Деньги и на Киви. Вот такая вот. Ерунда. ерунда. Задания приходят в течение дня. Ну, довольно-таки хорошо. И вот они именно что там надо сидеть возле компьютера, что открываешь сайт, там надо до компьютера. А тут он постоянно приходит даже. Я закрываю его, эту, эту программу, например, делаю закрытие, вот так вот, все, и, а мне приходит сообщение. Сообщение приходит, у меня высвечивается вверху, я шторку опускаю, и, и, и... сообщение. Пришло, пришло, вот оно вот пришло. Нажимаю сюда, и вот у меня задание, вступить в группу ВКонтакте, 48 копеек стоит. Немного, но... Ну, нормально. Вот это вот. Понемногу, понемногу, а 200 рублей я уже наковырял. Так, вот хорошо, что я вот пришло сообщение, я вам показал, как это работает. Нажимаем готово, выполняем задание, нажимаем кнопочку готово, сейчас оно подзагрузится и вот написано выплат. Выполнено, зачислено, короче, зачислено на баланс. 48 копеек. Все. Делаем обновление, бывает еще появляется... Задание, если нет закрываем так так так так ну и есть еще программа ру капча тоже программа ру капча бот тут у нас идет выполняет разгадываешь капчи и получаешь вот если вот нажимаете вот сюда и выбираете только р капча тогда она будет стоить шесть половиной копеек 6,5 копеек и бывает 13 копеек. Нажимаем старт и ждем капчу. Ну, сейчас как бы сервер у них наверно загружен, потому что наверное, много пользователей сидит. Ну такое он, вот я, сейчас у меня 8 час, а я в основном бывает утром ну изредка. Утром раз-раз-раз разгадываешь. Здесь я тоже делал вывод, тоже выводится. Выводится только через программу. Вроде. Да, выводится на компьютере только. И выводится на Яндекс. О... Короче, ссылочка будет внизу. Под видео. Перейдете посмотрите. Я уже не помню. Или. Или. Или я буду рассказывать. И на компьютере сейчас покажу еще. Или уже показал. Я не помню. В смысле? Я записываю сейчас на Андроиде. Я сейчас буду записывать, или я уже записал. Ну такая вот фигня, короче. Короче, я вот это не буду сейчас делать. Ну вот, вот я вам показал. Сейчас я вот перед этим я установил, значит, очень много программ. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть программ, я их, я их сейчас в папочку засуну, чтобы они мне тут не мешались. И за эти программы я уже получил, как бы, денежку. И, и, и, и, и все. Усе, все ссылочки будут внизу под видео. Переходите и зарабатывайте.